как использовать слово ODE в английской речи Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Peter Grammatius Сегодня у нас рубрика на тему использования слова ODE в английских предложениях Слово ODE может существовать в качестве глагола или существительного? Глагол берется как производная от существительного. Ну, например, давайте скажем, ОДЭ означает приказ, распоряжение, указ, указание, заказ, заявление, заявка. Может быть, слово "оды" переводится в качестве существительного как Ордер на что-то, на арест, на обыск может переводиться как порядок или последовательность в чем-либо. Ну а глагол это производное от слова отдыха. Например, приказывать от слова приказание или указывать, или заказывать, или заявлять. Вот давайте в качестве примера возьмем такое предложение. Я не выполнил этот приказ. Время прошедшее отрицание. Я не выполнил. I did not, или I didn't make. Ну, его приказ. His order. Его приказ. His order. Или этот приказ. This order. Я не выполнил его приказ, his order, его приказ, его указание, его распоряжение, его команду не выполнил. Давайте возьмем еще какое-нибудь предложение. Могу я заказать билет по телефону? Время настоящее. Начнем с глагола модального can. И Итак, заказывать это ту оде. Давайте скажем еще одну фразу. Поскольку оде это порядок, переводится, это последовательность, как же будет звучать такая фраза? Мы были не в алфавитном порядке. Наши имена или наши фамилии были не в порядке алфавита. Как же будет звучать эта фраза? Наши имена были. Our names were Наши имена были не в порядке No order Ну, давайте скажем еще такую фразу Я хочу заказать дрель Заказать to order вот Слово заказ существительное Я хочу заказать I want Я хочу заказать ту order Дрель the давайте еще скажем какую-нибудь такую фразу значит и сделать сделать вернее да сделать кому-либо что-либо приказать приказать кому-либо что-либо сделать как же будет звучать такая фраза приказать кому-либо что-либо сделать Итак, фраза будет звучать следующим образом. Приказать... Ту-оде. Приказать. Кому-либо.. Сам-боды. Делать или сделать... Ту-ду. И что-либо... сам Ту-оде. Приказать... Сам-боды. Кому-либо... Сделать... Ту-ду. что-либо... сам